Всем привет! Продолжаем знакомиться с питоном, с языком программирования питон. Это поверхностное знакомство. Надеюсь, вам это все зайдет, вам понравится, и и дальше будет более глубокое, ну уже не изучение, но будут какие-то уроки. А это просто поверхностное знакомство. И в этом знакомстве нам помогает игра Minecraft. Итак, сегодня, сегодня, сегодня. В прошлый раз мы узнали, как создавать функции, познакомились с конструкцией if и с операторами сравнения. Вот они. Вот, ну сегодня познакомимся с if, l if. Вот. Ну, наверное, да. И больше ничего. Короче, сегодняшняя задача у нас следующая. Сделать сделать так, чтобы при запуске игры э -э вычислялась ко текущая координата игрока. И дальше устанавливались какие-то рамки, за перейдя за которые игрок телепортировался бы обратно в стартовую точку. Вот, то есть, то есть, запускается игра, устанавливается какая-то, вычисляется стартовая точка, и дальше какая-то дистанция, перейдя которую мы в чате, к примеру, мож, могли бы видеть, что warning, warning, будь осторожен. Перейдя еще, отойдя еще на какую-то дистанцию, в чате будем уже писать, вернись обратно. И как только игрок перейдет третью черту. Ту, ну последнюю да то он будет телепортирован в стартовую точку вот задача на сегодня итак давайте приступим к выполнению ну смотрите первым делом надо реализовать какую-то функцию которая будет вычислять расстояние между двумя точками точки у нас тут хранятся в виде то есть есть точка и или блок, и у него есть координаты x, y, z. Но, надеюсь, геометрию вы хорошо знаете, и вы знаете, как определить расстояние между двумя точками в двумерном или трехмерном пространстве. Ну, в двумерном пространстве мы берем что? Берем координату x первой точки минус x второй точки. Дальше берем y первой точки минус y второй точки. И дальше x квадрат полученный плюс y квадрат полученный. И из этого всего извлекаем квадратный корень. Вот и будет расстояние между двумя точками. Соответственно, соответственно аналогично рассчитывается для э, ну, трехмерных точек. Вот, ну расстояние. Поэтому нужно написать функцию distance так distance between point, или points, или two, вот так вот, two points. Вот, и сюда будем передавать point1 и point2. Есть функцию объявили, теперь нужно описать тело. Итак x Difference, ну, разница между x будет вот так вот выглядеть. p1.x минус p2.x. Аналогичным образом делаем для двух оставшихся координат. Это будет у нас y и будет z. Ой-ой-ой, вот тут. Дальше. Теперь нам надо как-то вычислить квадратный корень. Ну, сначала э -э -э возвести в квадрат вот эти вот значения, а потом вычислить квадратный корень. Для этого мы импортируем стандартный модуль масс. Ну, там есть математические функции. Теперь, теперь это у нас есть. Знаешь, нам нужно вернуть результат вычислений. Итак, что нам надо? Нам надо квадратный корень от чего? Квадратный корень от квадратов трех, трех, трех, трех полученных результатов. Так, так, так, так. Первый результат это у нас будет x x different умножить на x different, то есть квадратный корень. Дальше то же самое по остальным y d умножить на Y d. И z d умножить на zd. Есть функция, которая будет считать расстояние между двумя точками, готово. Теперь мы можем проверить ее работоспособность. Ну, ну, ну, ну, ну я думаю, потом проверим. Дальше, что нам надо? Нам надо получить стартовые координаты. Ну, стартовые координаты мы здесь получим, так и назовем, start point. вот, стартовая точка, равно mcPlayerGetTilePost. Вот мы возвращаем, то есть мы получаем, мы когда запускаем наш скрипт, мы вычисляем стартовые координаты, и все, стартовые координаты есть. Теперь, теперь, смотрите. Теперь вот у нас есть главный цикл. Ну, печатать что-то в терминал. В терминал, да. И в чат нам пока не нужно. Так, проверку делать будем раз в секунду. Или давайте попробуем в 0,5. Вот так вот. Раз в полсекунды. Теперь смотрите. Теперь нам надо вычислить расстояние между какими точками. А вот между такими. Кур current CurrentPos равно CurrentPos это мы будем вычислять текущую позицию игрока вот вот такая теперь э, Distance давайте фуну э, Distance зайдем переменную Distance которая будет хранить разницу между двумя точками между какими э, между стартовой точкой и между текущей вот ну и давайте пока для теста выведем все это в терминал. Вот сюда, не в чат, а вот сюда все это будем выводить. Так, по идее, если я не ошибся, нигде, то все должно работать. Запускаем. О, все работает, смотрите. Так, я в игре, в игре ночь, вон луна. Смотрим, смотрим, смотрим, куда вы смотрите. Смотрите за мышкой. В левый нижний угол, угол здесь все по нулям. И давайте пройдемся. И что? Что? О! Во! Понесла. Смотрите, уже 15 расстояния. 20. А ч... как, как так? А где я был? Что-то я не понял. Какие-то какие не те координаты выводятся. Так, посмотрим, нигде ли я тут не ошибся. P1Y, P2Y. Так точно, я ошибся, я это все умножил. Почему же никто из вас не подсказал, что в формуле ошибка? А? Так, все, перезапускаем. 0, 0, 0, так, так, так, так, идем, идем, идем, о, 1, 3, 4, 5, перейдем сюда, 7, 8, идем, идем, идем, идем, вот расстояние 17, так, идем обратно, кстати, вот так вот можно было бы искать предметы и писали бы холодно, горячо, горячо, холодно. Или азимут, ориентироваться по азимуту, какую-нибудь интересную игру. Ну, я думаю, вы сами эту интересную игру придумаете. Короче, есть. Смотрите, дистанция есть. Теперь давайте установим какие-то ограничения. Давайте заведем глобальные переменные. Давайте первую. Green... Green Zone. Green зона это будет... Давайте установим... Нет, давайте... Нет, давайте 7.0. Uh, это означает, что в радиусе uh, 7,0 можно свободно находиться. Давайте, как там yellow пишется? Йоу, я не знаю, как yellow. I, I, y, yellow. Вот так вот, по-моему, да? Yellow зона. Yellow зона это, если мы зайдем дальше, чем 7, uh, ну, условно говоря, метров, и до, до, до, давайте до 14, вот, вот здесь у нас, по идее, должен быть ворнинг какой-то, ну, типа, будет говориться, ворнинг, ворнинг, ворнинг, красная зона, это, это, это, это та зона, зайдя в которую, ну, которая начнется после радиуса, ну, 14, и до, давайте, до, до 16, вот так вот, то здесь будет писаться наверное давайте типа вернись обратно вот вот так ну и давайте сейчас проверим по этому всему так дистанция есть и теперь давайте смотрите первым делом нам надо проверить красную зону ну по по самому этому если дистанс больше равно red zone то то нам нужно телепортировать игрока и смотрите как телепортировать игрока в этом api у плеера есть такая функция setTilePost, то есть переносит э, указанного игрока в какие-то координаты. Э, да. А в какие координаты? Конечно же в стартовую точку. Есть. Так, если дистанция больше равно красной зоны, переносим. Else, L... If. иначе то есть есть вы уже знаете else то есть если выполнится это условие то выполнять эту инструкцию иначе ту инструкцию которая будет написана здесь но здесь же можно if то есть проверить другое условие и если если дистанция больше равна елов э, да, зоны то то чем мы будем делать подожди-ка что-то я запутался. Если red zone... Если мы перешли за красную, то нам... Ага, если yellow zone... А, да, вот. Если больше равно yellow zone, то... Будем печатать в чат move to back. Move to back. Вот так вот. Вернись обратно, правильно? А Ну-ка. Да, да, да. Move to back. Вот. Аналогично, if distance больше равно green zone, то будем печатать в чат. Будем печатать в чат. Э -э, типа warning. Ой-ой-ой, что это warning? Так? Не, warning не так пишется. Вот так вот, да? Без никаких буквок, да двойных, вот соответственно, если за красную зону зашел, телепортировали если зашел за желтую пишем move to back, если зашел за зеленую, warning по-моему, две буквы где-то не, это я путаю вроде так все пишется, и так и так, и так, ну и в любом случае мы всегда будем выводить дистанцию ну и все, Итак, давайте посмотрим, что получится так, мне же надо запустить скрипт. Стоп, Ши... а, работа, вот, стоп и реран. Так, ну погнали. То есть игрок у нас, к примеру, правильнее. О, ворнинг, смотрите. Ворнинг, пишет warning, и... Кстати, можно было бы, например, чат, чат так не засорять, и если warning, ну, к примеру, обновлять, обновлять раз там в 3 секунды, что ли. Короче, подумайте сами, если вам это интересно. Смотрите, warning, warning идет, идет, идет, и вот сейчас я где-то перес... О, move to back. Мне предупреждается move to back. Мол, вернись обратно. А куда вернись, я не знаю. И, и, и, и, и, я сейчас где-то пересек... Опа, очки! Видите, я пересек. Так, давайте, чтобы я знал, чтобы... Ай, зачем мне это? Так, попробуем убежать в другую сторону. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Надеюсь, я... Ё-моё, опять телепортнули. А ну-ка, бегу, бегу, бегу, бегу. Не могу. Не могу. Короче, я или не я, или какой-то игрок, может быть наказан вот таким вот образом, да? Вот. Ну или можно э, попридумывать какие-то игры. Потому что API, по-моему, это позволяет получать список игроков и над каждым игроком выполнять какие-то вот такие действия. Соответственно, можно напилить с, вот уже с текущими знаниями какую-нибудь какую простенькую игру. Игру, которая э, каждого игрока ограничит ну каким-то радиусом и будет задача кто первый например что-то там построит да вот то есть самое главное что нельзя будет выходить далеко и пользоваться теми ресурсами, которые есть, есть, есть, есть вот здесь. Конечно же, можно же еще для каждого игрока, который появляется сразу же, очистить эту всю территорию и оставить все так как есть и посмотреть, как каждый игрок за какое-то время, не выходя за границы, что-то там да и построить. Вот. Ну как вариант. Итак, с чем мы сегодня познакомились? Познакомились с э, инструкциями if, l if. Можно, конечно же, еще и в, в сандале, но оно здесь не нужно. l if как раз нужно нам для, вот таких вот, для сравнения чего-то. Если оно не подошло, сравнение другого. Если же опять это условие не выполняется, сравниваем еще. Вот. Ну и по умолчанию else ничего не делать. Мы и ничего и не делаем. Вот. Сегодня познакомились с телепортированием игрока и с конструкциями if l, if На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.